Судя по прошлому видео, я заметил, что вам действительно нравятся подборки крутых товаров на AliExpress. Поэтому не стал вас томить и сделал еще одну, только лучше. Ну что, интересно? Ставь лайк и погнали! Нашел просто обалденные наушники, которые в особенности подойдут школьникам для того, чтобы незаметно слушать музыку на уроках. Выполнены они в разных расцветках как шнурки. Достаточно продеть их через капюшон толстовки вместо настоящих шнурков и носите их сколько вам угодно. Если вы любите играть на смартфоне, то это устройство для вас. С ним играть в шутеры и другие игры будет приятнее и намного круче. Геймпад оснащен крепежом для телефона и Bluetooth. Идеально подходит для Android, но также я нашел версию специально под iOS. Для настоящих любителей поприкалываться над друзьями или же просто тем, кому нужен компактный пульт для телевизора. С таким недорогим и удобным брелком вы станете королем. Не нужно постоянно искать пульт, можно просто пользоваться телевизором, переключать каналы и регулировать звук прямо с этого девайса. Ну а если вы поняли как с ним можно разыгрывать друзей, то напишите в комментарии. Очень крутой светильник с левитирующим глобусом. Не знаю как вы, а я всегда хотел глобус который левитирует. Я считаю что это отличный подарок другу, тем более товар не сильно дорогой как вы наверное подумали. Есть в двух вариантах, черном и цветном. Нашел необычную и очень удобную вещичку, которая нужна ну просто всем. Этот органайзер разных цветов и размеров подойдет для того, чтобы быстро и удобно сложить зарядки, наушники, телефон и все что угодно другое. И также удобно взять это с собой, при этом в вашей сумке не будет беспорядка. По отзывам тысяч покупателей, вещь качественная и реально нужная, я себе ее тоже закажу. Замечательный гаджет от уже известной компании Xiaomi, репитер, или же простыми словами усилитель Wi-Fi сигнала, который пригодится всем, у кого есть места, до которых не достает Wi-Fi. Установленный вдали от роутера репитер подхватывает сигнал и дублирует его, создавая тем самым более хорошее покрытие. Уверен, что все из вас знают, что такое лизун. Это неприятная жижа, с которой можно поиграться и не более, но есть крутое применение чуть других лизунов из Китая, которые не пахнут и имеют более качественный состав. С помощью такого лизуна можно легко очистить любое недоступное для тряпки место, начиная от грязи в клавиатуре и заканчивая пылинками в автомобиле. Ссылки естественно в описании. Незаменимая вещь для людей, в чьих компьютерах куча вентиляторов. Например как я. Этот гаджет поможет следить за температурой и управлять вентиляторами вручную. Есть LCD-экран, на котором показывается скорость вращения и температура у каждого вентилятора. Я себе уже заказал, скоро покажу на канале. А это просто прикольные фигурки для любителей Звездных Войн. На выбор есть 11 сантиметровая фигурка Дарта Вейдера или штурмовика. Можно поставить себе в комнату или например подарить человеку, у которого есть машина. В салоне такой аксессуар будет классно смотреться. Очень доступные очки виртуальной реальности, которые подойдут почти для любого смартфона. Удобно сидят на голове и имеют красивый дизайн, а в связке с геймпадом, который я показал в начале видео, это будет просто обалденная связка. Кстати, проголосуйте сейчас в верхнем правом углу, испытывали ли вы когда-нибудь на себе виртуальную реальность.